всем привет друзья сегодня мы будем говорить о повышении уровня level up разбор трешки кстати недавно мы с пашей делали разбор на этот жк смотри по ссылке ну а пока смотрим разбор трешки поехали Итак. Наконец, наконец я увидел квартиру правильной формы, без всяких Г-образных форм, по крайней мере, с первого взгляда. Много окон, но вы посмотрите, какая прелесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь окон в трешке. Это же просто праздник какой-то. Я всегда выступаю за солнечный свет и здесь абсолютная победа и повышение уровня, ребята. Поэтому пока оправдались. Дальше заходим в прихожую. Что мы видим? Мы видим достаточно большую и просторную прихожую, друзья. Это здорово. У нас есть справа шкаф, у нас есть слева шкаф, даже гардеробная. Ну, на самом деле я бы не стал оставлять эту гардеробную. Я просто бы сделал шкаф, а вот эти стеночки убрал. Тогда это позволило бы мне сделать просторную прихожую напротив я бы мог поставить какой-то комодик который я очень сильно люблю с какой-нибудь картиной и это та самая красота это фокусная точка. и спасибо level up за то что они дают такую возможность сделать эту самую красоту недавно я тут разбирал некоторых так там не то чтоб красоту там прижопиться то некуда ну да ладно идем дальше что у нас здесь еще есть у нас есть две детские спальни родителей и общее пространство и вот глядя на все на это великолепие у меня волосы немножко подшевелились на голове почему потому что общее пространство у нас 17 квадратных метров а спальня родителей 21 зачем Зачем спальня родителей там, где родители проводят ночь и все равно возвращаются в кухню-гостиную и там все активности проходят именно там. Почему кухня-гостиная это такая маленькая? Вот здесь у меня какой-то диссонанс вышел немножко. Балкон мы здесь не присоединим, с вами это запрещено по закону, между прочим, если кто не знал. Поэтому мне, честно говоря, непонятно, почему 17 метров отдали для кухни-гостиной, а 21 под спальню. Почему местами-то их было не поменять? Ну, ладно, есть как есть. Смотрим, что в гостиной. 17 квадратных метров у нас получается небольшой диван. То есть вам придется, вот, вот я худенький, в принципе, вот, вот 4 меня на такой диван уместиться, но только не вальяжно, а вот так вот, как э, в троллейбусе в час пик мы вот так вот тынс -тын -тын сядем или в электричке, вот так вот. Вот так вот мы будем смотреть телевизор, потому что больше сюда ничего не влазит, ну, зато у нас есть стол, который опять к стене прижали, потому что по-другому его никак не поставить, но зато пятого человека можем подсадить. Эй, сосед, давай в гости к нам, только ты семью не бери, ты один приходи, потому что остальные не влезут. Все, пять человек, ну ладно, стол отодвинем, хорошо, жену возьми, как-нибудь с другого торца ее посадим, больше некуда. Кухня, ребята, но ну, это не кухня, это какое-то извращение. Маленькая кухня, и посмотрите, как холодильник приставили. А что с этим углом делать, как в него добираться, ну то есть, вот то есть как, вот это холодильник, а тут вот это вообще бред какой-то. То есть холодильник вы поставите по прямой и все ну, то есть вот все-таки стол придется выдвинуть сюда сюда какое-то продолжение кухни ну короче мало 17 квадратных метров конечно поэтому чтобы здесь получилось эргономично а потом еще впоследствии и красиво нужно продумать абсолютно каждый квадратный сантиметр но судя по предложенной планировке от level up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 чтобы ваша квартира стала удобной, функциональной и в будущем красивой. Ведь планировка – это 50% всего дизайна. Как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире. Обращайтесь, ссылочка в описании. Спальня. Зато спальня у нас шикарная. Спальня родителей шикарная. Здесь стоит кровать, свободно, вальяжно. Остается место для танцев. Ну а что, логично, поел на кухне, через коридор прошел, пока по коридору шел на красоту, по стенам посмотрел, не забудьте фотографии повесить. Дошли до этой танцевальной зоны, здесь потусили, в принципе, если устал, можно и на кровать тоже плюхнуться. Ну вот, капец, какая-то логика странная. И зато есть гардероб с окном, ну вообще здорово. Что-то какая-то здесь у меня не складывается логика вот именно этого пространства что можно сделать Ну, если бы если бы можно было бы поменять местами спальню и кухню-гостиную я бы конечно их поменял не задумываясь и тогда у меня бы все влезло нормально но наверное этого сделать нельзя поэтому может быть можно сделать мастер спальню в спальне вот интересно вот это пространство это что это считается спальня или кладовкой если это считается кладовкой по а, планировке быты, то тогда здесь мы могли бы сделать ванную комнату. Ну вот смотрите, тогда бы у нас вот так шкаф встал бы, вот так шкаф встал, заходим, попадаем в гардероб, налево это ванна с окном, это же подарок, направо спальня. И тогда вообще все логично, тогда можно вообще из спальни не выходить, можно жить там вообще, еще стол рабочий поставить. И вообще шикардос прям получается. Вот эту ванну мы бы сразу отдали детям, и она же стала гостевой. А вот этот вот санузел превратился в постирочную. Ребята, постирочная, ну нужна быть какая-то кладовая небольшая, где еще и ведра со швабрами хранить. И вообще бы было классно. Остается две детские комнаты по 12,5 квадратных метров. И это нормально для детских комнат, вполне себе. Но, друзья, если вас такой расклад не устраивает, а лично меня не устраивает, то я бы сделал вот как. Я бы взял и сломал стены между вот этой вот комнатой и кухней-гостиной. И тогда у меня бы получилось 30 метров общей комнаты кухня гостиная И это классно. Я бы поставил кухню вот вдоль стены высокие шкафы. Вот здесь бы я бы поставил остров большой, удобный, красивый. Вот сюда я бы поставил большой стол. И привет, соседи, заходи в гости, будем э, праздновать Новый год. Кстати, Новый год скоро, с наступающим. Но представляете, как здорово здесь было бы отметить Новый год. Здесь бы у меня стоял какой-нибудь сервантик красивый, комодик красивый. А здесь у меня бы стояла как-нибудь там, вот, вот как-нибудь большая, с креслами, мебель. Удобный гарнитур, тут телевизор, ну посмотрите какая красота, сразу же все получилось и склеилось. Поэтому, если у вас двое детей, то двоих детей в одну комнату срочно, двухъярусную кровать, ничего, как-нибудь переживут. Вам мастер-спальню и полный дзен. На этой позитивной ноте разрешите с вами откланяться, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и как нужно с собой застройщику-то поработать, чтобы он уже начал делать нормальные планировки. Напишите в комментариях пожелания ему в новом году. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока, с наступающим, пока.